Твигу и сегодня мы будем выживать в Майнкрафт 1.7.5. Я потерял свою лошадь. Мы на ней катались, катались. Ну, то есть я катался на лошади в алмазной броне и я ее потерял. У меня кто-то ее забрал и приручил себе. Я буду в поисках лошади сегодня, первая серия. Буду в поисках лошади. Я, кстати, появился на каком-то необитаемом острове. Ну, если бы был он глубоко в воде, это был бы необитаемый. Но Тут неподалеку горы и как я немножко осмотрелся березовый биом я не знаю почему но я почему-то пошел в эту сторону я не хотел сюда идти но я пошел да ищу лошадь блин не люблю забираться на горы построю лестницу из земли так, вот такой вот паркур про, паркур, супер паркур, Майнкрафтер от Бога. Я даже не знаю вот примерное направление, ну в каком направлении идти к лошади. У меня как ее то забрал. И все, я больше ее не видел, я ее искал, искал не на камеру и решил заснять на камеру, чтобы потом внимательно все просмотреть, где мы ходили искали лошадь. Да. Пойдемте нарубим дерево, построим дом. Может быть, когда во время нашей постройки нашего дома мы найдем лошадь, она, может быть, бегает, может, я никто не приручил. отвлекся на пару секунд, ну, может на минуту две отвлекся, и у меня кто-то забрал ужтили, а муж она убежала сама так далеко вот, у нас наша ачивка выгляделась в чат. Нехватает одного блока дерева на, на деревянный топор. Все сделаем топор будем рубить побыстрее Надеюсь я на это. На самом деле Minecraft 175 и 174 ничем не отличается. Может быть, исправление раз различных багов, прочей фигни, но ну, ничего не добавилось. Никаких блоков, а, никаких мобов, ничего такого, никаких обновлений. 175 то же самое, что 174. Встаём. Не знаю, сколько нам примерно дерево мы но сейчас уже начинается ночь. И будем строить себе э, первоначальное жить и житье где-нибудь. Ну, вот, на дереве. Пойду построить. Ну, на вначале, потом я буду строить большой дом. Построю шалаш Просто нет времени на большой дом. Потом все эти доски заберу и пойду еще нарублю дерево, то у меня достаточно так мало, довольно мало дерева. Вот так. О, свинюшку. Пойду убить, убью свинюшку и заберу у нее всю еду, что из нее выпадет. И да, еще я забыл сказать, тут его может быть в 1.74 я толком не играл, но немножко так смотрел. В 1.74, не знаю, музыка такая, нет, но тут очень прикольная музыка. Ну, мелодия. Не такая, как в один в 152 и 1.4.6. Ну вот в таких Майнкрафтах, в старых. Тут красивая музыка. Приятно ее слушать. не туда вверх, так. Буду поставить вот сюда, вот стоит. <сél site> <сél site> Буду строить вот эту, эту свою будку без крыши. потрачу больше дерева на крышу. У меня стало намного больше подписчиков, потому что я немножко попиарил канал. Ну, я вот попиарил два дня, и у меня уже 29 подписчиков. Ну, довольно такой хороший прогресс. Блин. Было вообще мало подписчиков. Очень мало. Было подписчиков. Да что ж такое-то? Два-три... Было подписчика 2-3, и это было очень мало. Сейчас у меня больше, просмотров стало больше, потому что мои видео стали не в самом конце, там, ну или ближе к концу, куда никто никогда не блистает долис... и ничего не делает, а там, ну, а немножко повыше. Ну, и это довольно так хорошо и, и приятно, то что много подписчиков. Всё, попробуем набрать три шерсти на кровать ну да будет три потому что я там только что где-то видел черную овечку вот две белые и одна черная зачем тогда вообще я строил эту будку не было смысла а теперь когда у меня есть шерсть, ту, досок ну вот два блока березы хватит Всё, вот так вот все да. угу. делаем кровать и на утро пойдем искать приключения и лошадь мышка плохо работает а -а -а. ложимся спать ну вот настало утро Угу, у меня начались какая-то лаги. Падает фпс до одного, пять, вот. Поднимается и резко падает. Это очень... Так, наскучивает. Смотри, как падает фпс. Блин, нет, пусть она, наверное, стоит. Ни одну ночь буду в ней. Зачем сломал кровать в таком? Вообще не нет никакой логики. У меня это... березу сруб буду рубить самого верха потому что убить... О! вот это было неожиданно я даже его не видел очень странно был крипер а я его не увидел или это был не крипер был динамит на да несколько навряд ли это был динамит скорее всего был крипер но откуда он был я его даже не увидел либо у меня что-то с зрением, так резко упало зрение, либо, либо я не знаю, что это было, либо это проклятый лес Херабрина. Ладно, я не субрет. Херабрин не стаит на лимит. Если только злой, приду навряд ли. Ну, у меня нет такого друга, который сейчас играет под скинами Херабрина и делает на всякие пакости. Нет, это не выживание с Херабрином ломался топор. где моя будка а я забрался бы вот. все теперь у нас есть дерево и есть топор еще нарубим немножко дерево тоже наскучивает рубить его скучно видео потому что снимаю без друзей с друзьями может немножко повеселей с друзьями но одному вообще скучно и мне и вам так, вот. это мое первое видео в 1.75 я сам вообще в него не играю так тут немножко со создал мне не Создал мир, немножко побегал, посмотрел, что да как. Там в креативе, ну, в другом мире в креативе немножко полетал, тоже посмотрел в креативе, что добавилось. Там и цветные стёкла, так же, как в 1.7.2. Панели цветные, цветы. А, вот тут а, муж в 1.7.4 тоже есть, но там тут добавились новые книги. Приманка и, и еще там морская... Ну, морская... Ну, что-то там с водой связано. С морем. Я не помню точное название. Ну, пойдем, наверное, покопаем один блок булыжника. Просто крипер уже мне сломал два блока. Ну, или кто там был? Ну, кто-то взрывающий. Либо крипер, либо динамит. Это был крипер. Может, динамит тут сам по себе не спавнится. Наверное. А что я так туплю? Делать на деревянную кирку побежал мимо верстака, пробежал. Чем я буду копать булыжник? Не подумал. Ну вот уже хватает на каменную кирку, но 10 булыжников накопаю. На всякий случай. Все. Это видео будет недолгое, просто мне. Не очень хочется снимать, так. Но надеюсь, то, что наша лошадь еще жива, ее не убили. Ну, по скелеты не стреляют и зомбики не бьют лошадей. Криперы тоже не взрываются. Она может быть утонула, упала с какой-нибудь высоты умерла. Ну, я надеюсь, она не мертвая, потому что мне. Надо будет опять искать яблочки, потом опять приручать ее, искать конскую алмазную броню. Ну, не обязательно алмазную любую броню, седло. Лазить по этим данжем. Не, не на камеру лазил по данжам. Вот эту приручил. А, хотел сказать корову. Приручил корову. Приручил лошадь. <связывая> Да, я знаю, что если пожарить э, говядину, то она будет стейком и будет давать больше голода. Ну, мне просто сейчас не до этого. Сейчас я хочу срубить свой верстак и построить нормальный дом. Большой нормальный не на дереве дом. Ну, надо найти какую-нибудь плоскость для этого дома. Хм. О, он там, когда я бегал, он там я нашел. Из, из камня такую как бы ровную поверхность вода да да вот правит поверхность я говорю потом наверное вот в следующей серии пойдем поищем ее по лесу вот туда что-то плохо работает мышка Ну, буду я строить не такой уж, не буду Uh, улучшает свою там красивый дом куда-нибудь строить. Просто построю маленькую коробочку, что можно было ставить сундуки там, вот, хранить, что-нибудь. <соединяющий> <соединяющий> ну, может быть, она получится не, не такая уж и маленькая. <соединяющий> ну, она получится длинная. Нет, я не буду делать длинные я попробую Как бы немножко, чтобы было хоть Немножко квадратного, чтобы она была Квадратного, квадрата большого Делаю лопату, не лопату а то... Чтобы скопать землю и гравий и... Ну, вот это вот всё мне надо Сейчас надо вкопать и получит такой Как бы квадрат Если берёт... Я бы сделал из елки, но мне надо искать Другое дерево какого-нибудь другого дерева, материала. Это, ну, буду, я не знаю, как делаются разноцветные стекла, но я попробую сделать. Может быть надо краситель и обычно стекло поставить на верстат, и получится разноцветный... Ну, какого, какого у тебя будет цвета, краситель, такого и будет стекло там. Красный, ну тут вот, я вижу желтый-желтый цветок, можно будет сделать желтое либо стекло, либо панель. Я прав. Насчет стекла. Ну, надеюсь, тут вот есть. Да, вон там песок. Пойду потом скопаю. И сделаю стекло. но ну, я буду, наверное, делать блоками. Они по-моему не знаю для чего. Может так будет красивее. В квадратном мире, квадратные стекла. Зачем, не знаю, зачем Ну, вот такая вот будет у меня коробочка. Довольно не маленькая коробка У нас будет очень много дерева. Именно поэтому я говорил вначале, то, что буду рубить дерево. Нарубил очень мало дерева для своего дома. Я люблю домы, дома большие, высокие. Чтобы было просторно. А то мало ли мы сделаем, все эти через хамачи будем несколько человек выживать ну я с друзьями мы, буду выживать искать мою лошадь они будут искать себе новых лошадей а у меня будет моя лошадь которую я искал которую я искал по, по эпизоду по серии Во вы это видите раньше вот в Майнкрафт допустим ну 1.5.2 допустим да, вот там немножко гравия вспомнил так тут же вся территория в гравии это биом гравия, да? <смех> довольно, довольно, так, такой необычный биом. Сколько же тут гравия? Это все гравий. Тут-то нету камня, да? Нет камня. А нет, вот камень пошел. Это как землей. Вот думаю, что, что много земли, сломал там блок два вот, да, вот три блока. и все и тут уже камень. М да. Долго мне надо будет менять пол, потому что это ломать этот, этот гравий вообще нереально. Я не сломал там блок, потому что все равно мне надо будет там ставить блоки целый ряд, заставлять этими досками. Пригодится. Вот так вот. Вообще не хватает досок. Даже на второй ряд не хватит. Ну да, не хватит. Три, два, один. Все, все доски. А, кровать у меня с собой да ладно я посплю так свинья сюда иди ну, сейчас вот наверное от этой свиньи мясо выпадет я его съем а булыжник у меня есть я наверное сделаю печку и пожарю ноблю досок пожарю с досками из досок сломаю один блок до своего дерева чтобы скелет вот я слышу где-то костями скелет чтобы он ко мне не залез, потому что если он залезет, я просто напросто умру. Так. Зачем это? так. Ну ты слышишь где-то гремит, я лучше по быстренькому молягу спать, чтобы быстро наступило утро. А, ложись, все, все я лег. Давай диски лет. Я же тебя слышу, ты где-то гремишь. Слышу, где загреми, заги Так, ну все, я поспал. Думаю, я, если умру, не надо будет не сюда бежать. А, рубим рубим, Ладно, возьму один краситель и сделаю одуванчик. Смотрите, вот я заметил, ну, и так мы с друзьями играли на сетевую и заметили. Раньше был желтый цветок, да? Как в 1.5.2. Я сейчас равный буду с 1-5-2. Был желтый цветок. Его переименовали. Только переименовали, ничего не изменилось. Теперь он подписан одуванчик. Где логика? Notch? Потому что, насколько я знаю, эти все Майнкрафт обновляют нотч. Да, это будет долго-долго, я буду очень строить дом. Большой. Коробку. Буду строить долго свою коробку. Так, ну сожгу деревянную кивку, зачем она мне. Всё, пусть там переплавляется мо. Моя еда. Так, потом сожгу топор и сделаю Чуть Ч-то не умер. топор вот так вот вот еще тут показывать теперь индикаторы вот 4 корону а, 3 корону 3 сердца снимает 2 показывает сколько снимает сердец без брони В общем, был такой индикатор который снимает сколько с броней, с алмазной, железной, с железной золотой ну с золотой железо будет одинаковое количество наверное снимать ну скоро буду заканчивать серию когда, наверное, дострою стены своего дома, ну или когда я буду заканчивать серию, но это будет очень скоро. Сейчас только на рублю побольше беру, чтобы закончить уже стенки дома, там немножко осталось. Я переделаю сразу, чтобы не забыть потом. Ух ты, навряд ли забыл, но все равно буду переделать сразу. Вот так вот я еженечко, у меня уже 11 саженцев можно посадить возле дома, чтобы бег недал недалеко бегать было. Ну тут э, на самом деле не так уж и далеко бежать, заберез, а вышел из дома. смотря где я поставлю вход. Вышел из дома, и все, ты уже в биоме, березу. Так, Длинные такие березы. А мне друзья говорят, не изменился, не изменился он. Ну березы не изменились, я им говорю, да длинные березы. березы. Они говорят, нет, такие же березы были. Я им говорю, ну скиньте скрин, дайте я посмотрю. И никто не скинул, значит, все-таки я был прав, не было таких, когда берез. как я понял, самую длинную березу в этом биоме. Но она стоит на горе. Навряд ли она самая длинная. Если бы ее поставить на ровную, с, по сравнению со всеми березами, то она будет, может быть, ну может быть, она будет самая высокая. Но навряд ли. Все, вот хватит мне дерева, чтобы достроить стены. Потолок уже буду делать в следующей серии вот, мне тут осталось этот отряд доделать все. Маленький. Потом буду делать крышу. Вот так вот и сделаю, и пойду. Вот так и буду все заполнять, это буду на крыше. Ну, вроде бы не маленький дом. Ну, не низкий, дом там большой. Ладно, чтобы низкий не был, потому что я люблю прыгать в доме. Ну, в жизни я не прыгаю дома. Ну, в Майнкрафте может. Так. Ну да, вот так вот. Все. все. Так, теперь идем водить рублей песок, переклавлю в стекло и попробую перекрасить. Ну, шесть. 6 блоков хватит. Я буду делать панели, чтобы было выгоднее, потому что панели получится больше, если сделать из стекла. А то мне очень много тоже надо Я Буду вот так вот. Вот это все вырублю. И буду делать из стекла все. Я так обычно на сетевых делаю. Так. Вс, теперь осталось только подождать, пока это все переплавится. делаю сундук, выкладываю все вещи, а то сейчас, ну, нет. Ну, я все равно выкладываю все вещи, не Пока начну разбирать гравий, все. Скоро, может быть, буду а, делать обзоры модов, выживать модами буду. Ну, видео будет выходить редко. Потому что лень снимать, ну не лень снимать, нехоро выкладывать, они долго выкладываются. Так, ну вот первый эксперимент. Ха. Странно. Надо будет по ходу смотреть вики, как это все делается. Хм. Вопрос тогда, как это делаются стекла и разноцветные? Я попробую так и все вокруг сделать. Не хватает стекла. Ну, должно же получается. Так, так, нет. Почему не получается разноцветный стекла? Ну, ладно, на этом будем заканчивать. А с вами был Твиго. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Чем больше подписчиков, тем больше видео и моды скоро будут ставьте пальцы вверх оставляйте комментарии спасибо за просмотр еще раз с вами был триго всем пока